привет с вами я влад и сегодня продолжаем проходить майнкрафт в прошлой серии мы остановились на том что сделали ферму коров. И в этой серии я не знаю, может быть будем ходить на мобов и ловить рыбку но я не знаю точно ну давайте посмотрим есть у нас ли все предметы которые подойдут к рыбалке так вот это надо будет посмотреть как ее еще делать потому что я толком ничего не знаю так, тут есть рыбы. Так, удочка. Удочка, блин. О, удочка. Так. Ага, вот так. Серьезно? Легко. Mm -hmm. Давай. Спасибо. Вот такой диспетр, вот такой... Помощник. Вот ее зачаровать потом надо будет. Но это не сейчас. О, рыбки. Рыбки, я вижу вас. Сейчас будем рыбу, рыбачить. А как Чё, ловит Нифига. а как вон рыба ну клюет что за фигня вот ее мне легче ее просто поймать здесь так она ловит нет нет, пока нет, просто прыгай. Что-то ничего. Она должна плыть и так. -в -в -в, и такая плывет. что то она не плывет нифига. Алло, рыбка. По-моему, нифига рыбы не ловит. Опа, опа, опа. Опа, давайте тут, мы тут повезет. Так, что у нас тут на крючке? А что это за рыба? Я не понял. Так, а не важно где, да? Тут, хоть в конце? Ну главное не упасть еще. Короче, наверное. Почему бы я рыбку не словить так напрямую? Не, ну конечно я поймал ее, но все равно это будет долго, наверное. Опа, еще что-то сырая тыльская, ну а ну-ка иди сюда, рыбу. Рыбка, блин. Убьет меня. Ай. Мне рыба убивает? Кто меня убивает? Это рыбка меня так убивает. Спасибо, рыба. Очень хорошие рыбки мне. Да убей ты её, нафиг. Спасибо, рыба. Рыбка! Быстро рыбу мне дал. Опа, еще рыбка. Надо быстрее плыви. Пару, Пару рыбёнок. Поймали? Все хватит. Восемь рыб. еще две трески. Или что это? Да, треска. Смотри. А у меня угол есть. Уголь. Уголь. И давай немножко уголя. Немножко, я сказала, не немножко. Шесть, я думаю, хоть. Вс ⁇ На охоту, я не знаю. Ладно, да, вс ⁇ Порыбачили хоть. Ну, нифига, они там не поймали, почти. Ну, все равно поймали, поймали. Ч чё ⁇ такое, ч ⁇ так лагает? Они... Ч ⁇ за фигня? Короче. А что там у нас? А, вс ⁇ плохо. В принципе, да. Жареный лосось. А ну-ка, поезжай. Ням-ням-ням. Короче, пускай она там лежит. Может, еще одну печку сделать? Просто я не могу. Ну, медленно, медленно. Я хочу рыбу еще. Так. Еще одну печку сделаю. Две печки. Почему бы нет? Поделись уголиком. Потому что надо мне их. Так, теперь что Мой ко кожаную броню сделать Там же есть кожа у меня, чуть-чуть осталось Или попробовать сделать Что -ми... Что это, стол кузнеца? Нафиг мне она нужна. Так, давай э -э, Сделаем броню Что я могу, штаны сделать? Ну, хотя бы шутку Штанишки а то у меня порванные, конечно Не прикольно А ну-ка дай мне Все, не надо мне Да что живется, ну Давай что-то полезное будет. А мне ничего нет Ну и фига себе. А я могу? А не Они Нет, не могу Окей Ну рыбовые, рыбухи Оставлю, ну чуть-чуть Одну рыбу ребху. О, стемнеет. Так раз не надо выходить на охоту. Как я обещал, на охоту выйти на охоту. Так. Пацаны всегда на охоту выходят. Так, опа, посадили. Так. Да. блин, серьезно. Пойду покормлю, пока они не сдохли. А они не сдохли. А, не, нормально, они там живые маленького надо покормить, маленького надо покормить. Он сдохнет уже. Вот он О, Во, сейчас расти начнет. А мне так раз надо на охоту, на охоту. Почему бы и нет, да? А потом мы это исследовать будем в следующей серии. Может быть. в следующей серии я плану не вообще в ролики вообще. ГТС Андрес проходить решил? Я скачал это как раз. Ну где вы, скелеты, что-нибудь, мобы? О, деревья выросли, окей, соберем. Ну где вы? Будем ждать. Уже солнце зашло полностью. Сейчас спавнится, начнется. Нет? Да давайте, алю Вон зомбяка, зомбяка, здорово. Мне нужна эта... Вы ну, подходи ко мне. Э, ты чё, блин? Офигел тебе сейчас как... Да почему нифига не выпадает Главное, не пересествуют. Так, главное, чтобы они на огороде не спавнились. Сейчас я факела принесу. На, на огороде, мне на ферме не спавнились. Они сейчас начнут блин тут. Офигеть. О, а кого-то уже начинают жрать. Факела, блин, быстро. Девять, пофиг. берем все. Сейчас начнут спавниться, бляха. Прям здесь, на городе. Я знаю, они могут. Они могут, маят. Да и чтобы рос получше. Это же все-таки. Вот Вот так вот. Вот так вот еще. Все, теперь нормально. А теперь более-менее еще. Да. <плёк> Не знаю, зачем сесть, на всякий случай. На всякий случай. Так, так Так И вам одну Чтобы скучно не было все. все Все Все, теперь хорошо А теперь хорошо Сейчас положу на охоту пойдемте так раз лук нужно было сделать нужен лук был сейчас скелеты налетят не капец я не знаю что за фигня надо будет с этим разбираться я сам пока ничего ничего не понял Он просто вот так берет и вылетает короче надо будет куда-то подальше отойти а то потому что здесь здесь все в принципе она никаким образом не может спалить. Э, куда, куда, куда? Куда, куда, Здесь нет. Так, что тут у нас еще есть Давайте там всякие подходите давай, налетайте. Давай, давай. Ну что что что такое, что такое? А ну-ка, что такое? Вот так. О, даже глаз Не, ну его есть, конечно, не буду, я еще не такой. Девушка бы его есть. Опять? Су. Крипер? ух вот ты, бляха. Куда ты? Ты то не взорвешь Как ты, рванул. Спасибо. За то, что рванул. Наверное, будем заканчивать, потому что я не хочу, чтобы меня у... убили сейчас. А меня не убьют. Так, что у нас пожрать есть? Рыбки. давай рыбки. Ничего, я не зря ее. выдалась короче сейчас посадим и заканчивать серию я не знаю я сказал что я когда с Андреем буду играть это правда это... Это же стройка такой длинный уже огородик у меня тостника короче шо я, я ничего нового не выпил короче просто побил меч потерял ну, не потерял пока. пока живой еще не потерял короче Ой, скелет иди сюда О, он уже бежит на меня меня походу увидел да? блин, что за фигня? Не падает нифига. Скелеты без... <свист> Ух, меня чуть не убили. Опять. Так, нормально. Так, еще крипера вижу. Крипер, здорово. Здесь еще какая то фигня. Давай, взрывайся, взрывайся. Блин. Они не попали? Попал. Прям куда попал? Офигеть, прям вот сюда попал. Офигеть. Он, он даже дерево засыпал Не, все, надо заканчивать пока меня полностью не убили Стрела У меня лука нету нормального Он стрелы мне дает, спасибо Хотя зачем Ох ты, бля Что с этим делать Так, ну яблочко сушили Яблочко полезно Короче Пойдемте лучше Вырос? вырос. Тони всегда не выросла. День выдался жарким, и даже нет, не день, а ночью, потому что потому что я не знаю, потому что даже ну, днем молушек нету почти даже если они есть, то они сгорают Где она была? Сейчас хлеб, хлеб сделаем и все, и солнце уже остается. Папа кормлю, покормлю, вот так раз. покормлю. Вс, само себя. Так. Ну, пока, пока. так, алло, алло. Три, три, блин. Нормально, скоро будем убивать. Не, ну не хочу, конечно, ну что делать? Есть, надо. А то я всех уже перебил короче все заканчиваю а нет не заканчиваю просто урожай как раз сейчас урожай. урожай так ага. а где еще ага. вот так вот все ну почему то не выпадает морковка это вообще по-моему процентов 5 наверное из 100 морковка выпадет короче прощаюсь я даже не знаю как э... а давайте давайте сделаю скриншот я мог бы не при вас делать. извиняюсь ну просто вот так получается но... ну делать сейчас смотрите ну а, это быстренько. смотри как я делаю Потом подбил. Короче, вот так. Вот. Пум. Всё сделано. Ай, да, да. Чернильный мешок. А что с ним делать? Перо? Перо сегодня надо записать. Ну, почему бы и нет. Короче. Сейчас я его положу. Всё. Короче, прощаюсь. Все, Ставь, э, ссылки на полезные и ролики в описании. Пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, э, комментируйте. Всем пока.